Друзья, друзья, добрый, добрый, добрый вечер. Так. Все. Как меня видно, слышно? Я вас вижу, слышу. Сейчас то же самое спросим наших участников, которые уже начинают потихонечку подключаться. Друзья, добрый вечер. Напишите, все ли в порядке, слышно, видно ли меня и нашего сегодняшнего гостя. Так, у нас может быть и чат, и вопросы-ответы я смотрю. Да, да вопросы-ответы, я их буду модерировать, не переживайте, вы можете на них даже не отвлекаться. А, я закрою это отлично. Спасибо. Yes. Напишите, пожалуйста, кто-то хорошо нас видно, слышно. Можем ли мы начинать наш пятничный интеллектуальный вечер? Я могу плюсик поставить. Так, ну все хорошо. Тогда, как обычно, традиционно я представлюсь, вдруг, кто не знает, и впервые присоединился к нашему People Management Live Talk, а сегодня он уже 18 по счету. Меня зовут Алена Жупикова, я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании Кагрупп. Более семи лет мы занимаемся тем, что привозим в Украину международных спикеров и помогаем им повышать эффективность и культуру ведения бизнеса. Также мы являемся создателями двух бизнес-конференций: это Customer Experience Management и People Management. В принципе, мы глубоко убеждены, что сегодня самый главный актив любой компании — это люди. Особенно в той ситуации, в которой мы оказались, мы четко понимаем, что наш эмоциональный фон, люди, с которыми мы работаем, наша способность и гибкость к изменениям позволяет нам максимально быстро адаптироваться к происходящему. Именно поэтому мы запустили наш проект People Management Life Talk, и сегодня я с большим удовольствием хочу представить нашего гостя — это Ваче Давтян, хранитель счастья в трех компаниях, бизнес-тренер и основатель школы развития лидеров «Лидер Вэй». Ваче, добрый вечер! Да, добрый вечер, Алина. Давайте сразу к сути, да, я видела очень много интересных статей, точнее немного, одну из статей, которую вы написали на MC Today, она была как раз написана про стадии принятия неизбежного, и, собственно, как бы мы испытываем отрицание, торги, гнев, апатию, и потом уже ждем принятия решения. Собственно, так случилось, что мы уже третий раз переносим как бы, дату окончания карантина. И кажется, что процесс отрицания идет по кругу. Закаляет ли нас это? Разбалансирует? Что вообще происходит? Поделитесь как эксперт. Ну, как говорил Ницше, все, что у нас не бывает, делает сильнее. Конечно, большинство людей сейчас это разбалансирует. Ну и в том числе меня тоже, я тоже не исключение, хотя я был абсолютно готов. Еще в конце февраля а, я предоставил три сценария топом, я уже знал, что будет, я уже знал, что будет и карантин. Ну, т -т -т, исходя из того, что происходит в Европе, что было в Китае, и мы сделали сценарий, три сценария развития, но все равно у меня была неделя, когда я вовлекся вот, вот в, в этот негатив, начитался новостей и... У меня возник некий такой страх, и по пути к маркету я помню, что у меня возник такое некое ощущение достаточно такое сильное того что как бы не заболеть и когда я зашел в маркет это все переросло чувство не в такую некую паническую атаку я умею с этим работать а с этим я поработал я выдохнул я начал дышать глубоко нижней частью живота значит, начал говорить с тобой что все нормально да, ничего не происходит даже если вдруг что-то вероятность маленькая ну, но она ушло, я понял что переборщил с новостями, переборщился информационным таким негативом. И если даже мне, как человеку, который много медитирует, работает с эмоциями, умеет работать с эмоциями, даже если мне было тяжело, я представляю, насколько тяжело ну, большинство людей, которые не, или не очень умеют управлять эмоциями, да, или совсем не умеют. Поэтому будет дисбаланс, тупор, страх, Страх, неопределенность, вдруг меня уволят, а вдруг там бизнес обанкротится. И это, конечно, очень, очень сложный период. Вообще, перемены это сложный период, потому что перемены наш мозг воспринимает как опасность. Да, вспомните вот любая такая резкая ситуация и мы сразу напрягаемся ну, даже даже что-то простейшее приходите домой передвинута мебель и вы начинаете переживать думать что произошло как чувствуете там не до паники потому что что-то изменилось что-то поменялось вне вашего контроля выпало а сейчас, тем более, мы не можем контролировать все, что происходит, поэтому такое, знаете, состояние, меня бросили в бушующее море, и мне нужно тут выплывать ну, 9-метровые 9-бальные волны, и они сейчас меня захлестнут. Вот такое ощущение, конечно, есть у очень многих людей. Я проходил через пять кризисов, прошел за 20, 20 лет сори, 30, почти 30 лет в бизнесе, то есть я с 91 года занимаюсь бизнесом, я прошел 5 кризисов, три раза банкротился, то есть терял все, то есть мне это тоже очень знакомо, и э, вот научился с третьего раза, как ни странно, только вот третий кризис 2008 года дал понимание, что делать. То есть если даже что вам сейчас... Да, что если даже можешь? сейчас... Да, да, да. Что угу. делать, что делать? Дайте совет уже на опыте. Если, если даже понятно, что сейчас вы, например, потеряете бизнес, ну, предположим, да, не дай Бог, конечно, точно не желаю, желаю только, только противоположное, чтобы сохранили бы все, двигалось бы нормально, но даже если такое случится, ну, это опыт, у нас в жизни есть, два ну, типа событий, или то, что нас радует, это победы, но они нас никак не учат, да, и есть опыт, то, что нас огорчает, ну, и, в принципе, благодаря этому мы можем меняться, можем развиваться. Поэтому какой опыт мы взяли, какой опыт был у меня, что мы сделали после этого? Во-первых, мы определили для себя, что надо быть в любой момент времени готовым к какому-то прилету лебедя цвета белой ночи, или там черная мгла, да, мугли. Oh, yeah. <laughs> мы к этому были в принципе готовы. Это первое. Второе резервный фонд. Мы создали резервный фонд. Мы решили, что э, точно не все деньги мы там тем более тратим, не, не, не все инвестируем. Мы создаем такой резервный фонд, который позволит нам достаточно продолжительное время работать э, не, не, даже, даже если не будет работы, то мы можем существовать мы можем удерживать коллектив. Это нам сейчас очень сильно помогает, но опять же, еще раз повторюсь, Запаса на это... хватит? Вот ваш опыт восьмого года научил откладывать насколько, что запаса сегодня на сколько месяцев хватит? Я не буду раскрывать коммерческих тайн, таких прямых. Но скажу, что у нас была цель минимум 6 месяцев, эту цель мы ну, выполнили и перевыполнили, то есть у нас есть даже больше, то есть даже если мы не будем работать, то 6 месяцев мы можем спокойно, ну это так, это больше, чем 6 месяцев, но вот мы так ну, накопили соответствующий резервный такой фонд. Да? Кто не позволяет... накопил, что делать? А, что кто не делать? такой Ты опытный, что? кто не пережил пять кризисов и впервые только в него вошел? Да, сейчас, сейчас я думаю, что об этом поговорим. Еще раз повторю, что даже если будет какой-то не, не самый позитивный для вас сценарий, все равно выводы точно нужно делать. Я сейчас делюсь тем опытом, который я прошел. 2008 год, долг три 3,5 миллиона долларов в банку. Я не знал, что делать. Три года мы... Это была такая острая очень фаза. Вот три года мы были в очень острой фазе, очень тяжело, очень сложно. Я не знал, как. Вот каждый день я думал, нужно закрывать компанию, не нужно. Что делать? Как выбираться с этой ситуации? Через три года мы нашли выход. Мы поняли. Даже чуть раньше мы нашли. Но вот острая фаза закончилась через три года, а еще два года нам понадобилось, чтобы с этим долгом разобраться. Мы, там разным способом. Например, ну, могу поделиться, да, мы должны были банку тестировать на долларов, и э, это, мы узнали информацию, что э, наш долг э, выкупил этот банк, выкупил у другого банка, где мы находились до этого, который обанкротился, за 25% от стоимости. И мы начали переговоры о том, чтобы скостить наш долг на 60% три месяца очень упорной подготовки, потом три месяца переговоров, но ну, нам удалось это сделать, то есть это такой очень-очень успешный опыт того, как скостить большую часть долга, то есть можно и нужно договариваться. Да? А второе, окей, там осталась сумма, но тоже, ну, у нас есть недвижимость, не хочется там особо с ней расставаться, конечно, но мы отдали ту часть нашей недвижимости, одну треть, которая нам не особо была нужна, осталась две трети, сейчас мы на этой площади развиваемся, и, ну, мы отдали кому? Мы продали, и этими деньгами закрыли вот ту часть долга, которая осталась. Ну, таким образом, мы за два года все, все перекрыли, но это было сложно, не хотелось, мозг сопротивлялся, но вот пришлось пойти, и потом я понял, что это был очень позитивно для нас, поучительно очень такой. Вот, Поэтому оп опыт или, ну, вот опыт это точно, второй вопрос, тот, который вы задали, что делать? Давайте, может быть, как вопрос формулируете? Самое интересное, что буквально в прошлом эфире Соли Любченко, она говорила, что если ты за безопасность и стабильность, то ты вне игры. Безопасность и стабильность ⁇ это ценности прошлого века. Сегодня ты будешь постоянно находиться в неопределенности, поэтому дайте три рекомендации, что делать предпринимателю, бизнесмену сегодня, чтобы не наступить на такие грабли в будущем. Это, это, в принципе, да, я сказал, постоянно находиться в зоне неопределенности — это очень сложно вообще-то такой психотип людей, 3% людей, которые инноваторы, которым действительно интересно все неизведанно, они вот идут в этот, в этот туман, где непонятно вообще, что тебя ждет, а вдруг там сцапает крокодил, а вдруг ты упадешь в яму и так далее, но им очень интересно. 15% последователей и остальные люди, где-то 80-83% это консерваторы, которые смотрят, что там инноваторы съели, не съели, значит, как там последователи, живы-неживы, живы, и только после этого они идут вслед за ними. Но вот этим людям, им, им очень сложно во время перемены. и Поэтому сказать, что вы как-то привыкнете, наверное, это не очень хорошая рекомендация. Мало того, после, все равно после шторма выглядывает солнце, будет какой-то период тоже такого успокоения, я не думаю, что будет все время турбулентно, но готовиться нужно к тому, что периоды турбулентности не просто будут повторяться, как это было всегда, они, ну, наверняка будут возникать чаще. Ну, потому что было ожидание финансового кризиса, который там, у него есть циклы где-то в среднем 10 лет, ну вот 10 лет не прошло, и тут бац, и коронавирус, и это, это такой очень нежданчик был. Поэтому, ну, ну, быть готовым к этому, иметь всегда этот негативный сценарий. У меня вот опыт, мой недавний совершенно с Министерством экономики, тоже могу поделиться. Мы, мы активно работаем, Прозором мы помогали создавать команду Министерства регионального развития, Министерства экономики. И мы зашли туда осенью прошлого года, когда сменилось, сменился весь кадмин, министры, изменения соответствующие, да, такие глобальные. И люди ходили просто в панике. Ну, то есть они, знаете, как за пять лет... Президент Порошенко, окей, там пару раз министры сменились, но вектор не особо сменился, и поэтому они как-то привыкли, успокоились, и тут вдруг опять все меняется. Что делать? Я с одним из руководителей департамента, которая была просто в панике, просто вот ее состояние было, знаете, такое вот бегущее глаза, вот реально паника. Вот когда говоришь, вот паника, вот, вот прямо эта ячейка видна, вот она, она не знает, за что хвататься, она там больше, чем две секунды о чем-то думать не может. Я когда это увидел, значит, мы здесь, с ней сделали первое. Что мы с ней сделали? Это прописали самый негативный сценарий. То есть я ее спросил, ну, я именно называть не буду, но, значит, я, я ее по имени, и, значит, спрашиваю, говорю, вот самое негативное, что может быть? И она так задумалась, такое. Я говорю, ну, вас убьют, съедят, ну, зажарят на костре, ну, нет же точно, правда? Что может быть? Ну, окей, ну, так... с вами. Ну, то есть, уволят. Да? А давайте посмотрим на рынок. Ну, могу сказать, что после этого министерство чуть не лишилось хорошего руководителя, потому что, когда она посмотрела на рынок, ну, и оценила себя, сказала, что я вообще тут делаю? Вот. Слава Богу, удалось его говорить, что вы очень нужны, давайте еще там страну менять и так далее. Но этот принцип очень хорошо работает. Я его использовал и на себе тоже. Поэтому напишите самый негативный сценарий. Вы поймете, что не такой страшный. Ну хорошо, обанкротитесь. Ну хорошо, потеряйте деньги. Но ну, это же, ну, это не такая катастрофа, как рисует наш мозг, когда мы просто вот в панике, и мозг решит какие-то мега страшные картины. Да? Ну выберитесь, ну, ну хорошо, ну там два года будет работать на то, чтобы закрывать эти долги. Но ну, я работал пять лет на эти. Ну, ну, ничего страшного. Я это воспринял как некий этап своей жизни. И, в принципе, сейчас это вспоминаю с благодарностью. Поэтому вот один из способов, это такой самый негативный сценарий. Потом э, я еще рекомендую обратиться к людям, э, которые сейчас в нормальном эмоциональном состоянии, которых вы уважаете, с которыми можно поговорить, спросить их мнения, совета, которые вообще зададут тебе правильные вопросы, потому что в состоянии хаоса, паники, негатива, ты просто себе не можешь задать правильные вопросы. Ты, ты, у тебя просто постоянный негатив, у тебя постоянный вот этот страх. Поэтому ну, попросите, чтобы кто-то выступил бы неким таким вот, чувственным не адвокатом дьявола, вот, задал бы правильные вопросы, и значит, вы, вы смогли бы ответить вместе с ним. Вот, То есть -то взгляд со стороны здравый, безэмоциональный, который без вот этой эмоции страха, эмоции, может быть, там неизведанного, да? Конечно, когда у нас включается эмоции, выключается разум. Это физиологическая реакция. Когда, ну, потому что когда мы какую-то ситуацию воспринимаем как опасность, что у нас происходит? Включается так называемый рептильный мозг или мозжечковая миндалина это самая древняя часть мозга, отвечающая за действия в момент опасности. В момент опасности у нас включаются три базовые реакции: бей, беги, замри. Да? При этом рациональная часть мозга, кора головного мозга выключается. Кровь и кислород мозг подает только вот эту мозжечковую миндалину, да? потому что у тебя опасность, тебе не нужно сейчас ресурсы ни на что другое, кроме как на одну из трех базовых реакций. И мы начинаем так действовать, правда? Бей это нападение. На кого мы нападаем? Мы нападаем на тех, кто рядом. Мы можем напасть на своих родных, мы можем на, на, нападать на своих сотрудников, на своих коллег, мы нападаем на правительство, которое, естественно, оно уже во всем виновата, правда? -то? Мы можем, То есть мы находим во вне каких-то врагов, идет такая реакция нападения. Реакция убегания — это спрятаться, это, ну, вас нафиг, это, знаете, как закрыть уши и прокрастинировать, ничего не делать. Но это вот реакция «беги» или «замри». Вот эта ступорная реакция тоже, она многим Наверняка знакомо, когда вы сутками просто ничего не делаете, нужно что-то делать, а вы просто не делаете, потому что у вас просто это реакция мозга, и э, при этом вы реально не соображаете, вы просто на автомате действуете, как животное, в момент опасности, на автомате. Это, это плохое, плохое состояние, ничего позитивного не приносит, и нужно уметь справляться с этим состоянием. Mm -hmm. А давайте, знаете, поговорим еще про эмоциональное выгорание, которое, в принципе, сейчас заметно в режиме удаленной работы. То есть, несмотря на то, что карантин ослабили, все равно многие офисы, многие сотрудники продолжают работать из дому. Казалось бы, люди не тратят сейчас время на дорогу, не стоят в пробках, там, на какие-то переживания о том, дети в школе, не в школе, все дома, да? Но, тем не менее, выгорание наступает значительно быстрее, чем при полноценной работе в офисе. Как с с этим справляться ну во первых общение с, с коллегами это но ну, это не выгорание это не приводит к выгоранию наоборот это если хорошая культура корпоративная культура это только добавлять энергии сейчас нам это очень не хватает мы социальные существа нам нужно общаться с большим количеством людей когда круг общения замыкается на трех-пяти людях нам этого явно не хватает к этому добавляются вот все эти страхи, о которых мы говорили. Да? Изоляция. Во-первых, изоляция в маленьком пространстве. Делить это маленькое пространство, ну, мы все знаем, какие возникают конфликты. Да? Никто, наверное, этого не избежал. Чем меньше пространства, тем больше вероятность возникновения конфликта, потому что меньше какой-то личной зоны. Плюс самые элементарные конфликты. Я недавно слушал по теду одного из ученых, который рассказывал о том, что они женой в начале своей женитьбы значит, конфликтовали, чуть не, не расстались друг с другом из-за тюбика, зубной пасты, которая, она любила его заворачивать, а он любил выдавливать. Ну, для того, чтобы выдавливать, он должен ее развернуть. И у них была такая, знаете, как типа игра, но, но конфликтная, что он, он разворачивал тюбик, она заворачивала, и они за они это очень сильно конфликтовали. И вот такого рода несходства, вроде мелкие, вроде даже, чувствую, не смешные, но они действительно вызывают очень очень серьезное раздражение. Но самое большое, самый большой негатив мы получаем извне. Извне это новости, это э, страх неопределенности, а вдруг меня уволят, а вдруг бизнес обанкротится, а вдруг мы заболеем, а вдруг заболеют мои, наши родные, близкие и так далее. Там и, прочее. и это, конечно, все вызывает очень такую негативную реакцию, э, идет накопление негативной энергии, и эту энергию что-то с ней нужно делать или утилизировать, но утилизировать мало кто умеет, правильно, да, поэтому сливает эту энергию, то есть накопилась на ком сливать, на том, кто рядом, кто рядом, близкие, родные, поэтому он очень обеспокоен тем, что очень резко вырос уровень насилия, уровень депрессии, психологический, психический стресс, то есть это, это все очень ну, на достаточно высоком уровне. А есть ли какие-то нечего... способы, какие способы снизить градус вот этой вот раздраженности, когда ты, ну, вынужденно находишься на самоизоляции? Какие есть рекомендации? Какие будут рекомендации ваши? Да, вот что сделали мы в нашей семье после того, как я рассказывал, что неделю я набирался вот этого негатива, и потом у меня, чуть -чуть меня самого не перемкнуло, мы, во-первых, приняли решение, что дома вообще не говорим о вирусе. Ну, то есть не рассказываем о том, кто, кто, сколько, в какой стране, там, сколько заболевших, сколько умерло и так далее. Второе, я для себя определил, что новости я буду читать один раз в день, и то буду читать только по верхушкам. Буду заходить в те, ну, в те, статьи, которые рациональные, которые помогут в чем-то бизнесе справиться там, как, как помочь людям справиться с этим состоянием, ну, все, что мне интересно, все, что полезно, и поэтому у меня днем 2, 2 тридцать, вот, вот время такой диапазон. Значит, окно 30 минут, в течение которой я читаю полезные статьи, информационно пробегаюсь, ну, конечно, я достаточно активно слушал, читал супрун, который объяснял, значит, что нужно делать, Комаровский и так далее. Все, что полезно, конечно, это все тоже я воспринимаю. Это, это, это полезные вещи, нужные. Все, что вызывает негативную реакцию, я это просто у себя убрал. Значит, на, кроме этого, что еще можно сделать? Я бы еще посоветовал попробовать немножко пойти в вглубь отношений. Все-таки большинство людей, к сожалению, в браке с супругами, с детьми, с родителями, они, общаясь, они как бы скользят по поверхности. Знаете, вот как приехал на Красное море. Те, кто были на Красном море, знают, насколько... Там красиво, насколько безумно, рифы, рыбки совершенно разнообразные, разнообразных цветов. И представьте себе, что вы приехали, и вы просто барахтаетесь на поверхности. То есть видите какую-то пенку, видите просто вот воду. Да? Большинство людей общаются на этом уровне. Слухи, сплетни, кто у кого что случилось, кто на ком женился и так далее. Там, в случае, это очень поверхностное общение, не дающее все-таки такого эмоционального заряда хорошего. Да? Попробовать немножко уйти в глубину, попробовать сесть, посмотреть какой-то более серьезный, глубокий фильм, а не просто какие-то достаточно поверхностные сериалы обсудить какие-то, какую-то книгу, то есть вот, вот попробовать, ну, пообщаться с детьми. Вот это те вещи, которые, ну, помогают и заряжают хорошей энергией. Поэтому вот, вот один из таких тоже способов. Ну, то есть я уже несколько назвал. Не читать, не смотреть новости там по минимуму, не обсуждать дома, обсуждать какие-то другие вещи, другую информацию, значит, и идти в глубину. Mm -hmm. А по вашему мнению, с какими сложностями могут столкнуться и руководители, и сотрудники, когда, ну, мы все очень надеемся, что в конце мая, там, в начале июня мы сможем полноценно вернуться в офис? Мы столкнулись со сложностями в начале карантина, это адаптация, uh -huh. это сложный процесс, даже высокоадаптивные люди, им понадобилось, ну вот лично мне, я высокоадаптивный, я быстро могу поменяться, переехать, поменять обстановку, но мне тоже понадобилось где-то неделя для того, чтобы привыкнуть к этому. Обратно тоже нужно минимум неделя две и я бы посоветовал, чтобы это было бы постепенно. Например, один из способов, в нашей компании работает порядка 100 человек, ну, в наших двух компаниях порядка 100 человек, и мы сейчас даем возможность людям чередовать дом-офис, дом-офис, да, чтобы, чтобы можно было бы постепенно переходить. Мы решили сместить график, потому что транспорт, пробки, и так, чтобы люди смогли бы добираться, мы приняли решение, что обеды для того, чтобы вдруг, не дай бог, кто-то, заразился обед, это по два-три человека, там, четыре человека, не больше, мы делаем опросы по психическому состоянию. Вот опросы, которые мы делали, люди писали, писали, как себя чувствуют, отмечали, прямо ставили на сердечки. Слава Богу, у нас большинство людей все-таки были в нормальном состоянии, но несколько человек было, были не очень позитивны. Поэтому э, мы еще сделали... Следующий, я провел два мастер-класса, э, где э, мы обсудили вопросы дистанционной работы, вопросы поддержания, угу. вопросы разрешения конфликтов. Каждую неделю я и исполнительный директор записывали видео обращения к сотрудникам и через вайбер-группу мы пускали, люди смотрели, мы объясняли, рассказывали, значит, какая ситуация, как мы видим ее развитие, значит, их поддерживали эмоционально, значит, говорили, что все будет хорошо, чтобы максимально убрать вот эту зону неопределенности. Да? Поэтому... Мне кажется, что очень важна поддержка, очень важна поддержка. хотя сейчас работая еще индивидуально с руководителями разных компаний, я вижу, что им тоже тяжело, им тоже сложно. Поэтому, дорогие руководители, все, кто являются собственниками, директорами, пожалуйста, подумайте, кто вам может помочь прийти в ресурсное состояние, потому что ваше настроение по цепочке передается всей команде. Настроение лидера заразно, он заражает всю команду, поэтому если настроение будет негативное, даже если вы попытаетесь скрыть, скрыть это невозможно, эмоции очень, очень сложно скрыть, это какие-то единицы из миллионов, поэтому поработайте, если в каком-то негативе лучше, наверное, не поехать в офис, не выйти на связь, в Зуме отложить, там, в Скайпе отложить, но только бы не передавать вот этот негатив, пока вы не придете в какое-то равновесное состояние. Вот, мне Особенно. кажется, вот А может ли как-то руководитель, мы говорим не про себя, вот еще в коллектив, предвидеть э, нарастание, может быть, какого-то конфликта внутри команды? Э, ведь сложно судить, да, о людях через онлайн-коммуникацию, потому что ты получаешь достаточно минимум невербальных сигналов. И как в таком случае, то есть если как руководитель в эмоциональном фоне достаточно хорошим, но он в процессе там зум-совещания видит, что у сотрудников ну, достаточно агрессивная какая-то реакция, либо наоборот там еще хуже негативный настрой, полное отрицание. Как вот в данном случае руководителю управлять этим конфликтом в онлайне? Ну, во-первых, это нужно видеть, потому что все-таки у нас большинство информации невербальной. То есть нет в словах. Вербальное это слова, невербальное это язык тела, это голос. Голос мы слышим, слова мы слышим, но язык тела — все-таки это большая половина информации. Если вдруг конфликт, ну вот мы выработали для себя несколько принципов, что, что делать. Во-первых, руководителю очень важно не реагировать, особенно если идет агрессия в его, ну, в его направлении. Потому что у меня тоже такое было, когда э, сотрудники несколько раз, причем за мою карьеру, хотя она такая долгая, но вот несколько раз было, когда сотрудники очень агрессивно, но словесно, естественно, да, на меня нападали. Э, э, первые разы, я помню, это лет 20 назад ну, мы с людьми расстались, потом я начал понимать, что проблема не во мне, э, что это человеку плохо, я научился сдерживать эмоции, я научился задавать вопросы, что же все-таки случилось, давай там пообщаемся, давай повыясняем. Поэтому даже когда в отношении меня было, я умел, я научился сдерживать эти эмоции. Если вы видите конфликт между двумя сотрудниками, очень важно вовремя его остановить. То есть как только идет конфликт, ну вообще конфликт это неплохая штука. Мы часто думаем, что конфликт это что-то негативное, без конфликта болото. Без конфликта, это, знаете, когда все такие аристократы, чинчина, значит, э, месье, пожалуйста, расшаркиваются, ну и ничего не происходит на самом деле. Э, конфликт должен быть, это классная штука, но когда он конструктивный, по сути дела. Плохо, когда конфликт переходит на личности, когда человек начинает говорить нечто такое, вообще подумал, что сказал, о боже, боже, что это за глупость и так далее. Но это, это фактически мы человеку говорим, ты дурак. Ты сказал глупость, и человек, естественно, воспринимает это как угрозу своему статусу. А угроза статуса это есть угроза жизни. У него включается эмоциональная часть, бей-беги замри, одна из трех базовых реакций. И начинается нападение в ответ, да, сам дурак, убегание. Я общаться не буду, все пошел ты нафиг не буду вообще с тобой, не хочу иметь дела, или ступор, когда человек смотрит, но в таком очень негативном состоянии, понятно, что даже если он сейчас не ответит, он ответит потом, и это будет явно не в позитиве. Значит, необходимо разводить, как только начинается личностный конфликт. Мы придумали у себя еще такое слово "break", ну, как в боксе. Mm -hmm. Как только происходит такой, так, break, секундочку, отошли назад на исходные позиции, и э, можем прервать вообще общение, ну я могу, например, как некий модератор прервать общение и потом отдельно пообщаться с каждым сотрудником. И э, начать выяснять, что происходит, в чем причина конфликта, но такой способ разрешения конфликта называется медиация. Медиация, когда вы общаетесь с каждым человеком индивидуально, вы выясняете проблемы, которые были здесь, проблемы здесь возникли, да, почему она возникла, что за этим стоит, может быть, что-то личностное, и после этого... Вы уже, ну, вы, вы разрешаете намного лучше, потому что не видя своего врага, а мы же воспринимаем как врага, правда, то есть он у нас напал, все, он враг, надо с ним воевать. Включаются эмоции, рациональная не работает. Важно все-таки вот проговорить, что же случилось, и таким образом, ну, конфликты разрешаются намного легче. Ну, это целый такой пласт управления конфликтами, но есть очень простой такой способ, да? Ну, еще один способ, тоже очень, очень хороший, который мы используем, вместо «ты сообщения» давать «я сообщение». «Ты сообщение» — это ты, знаешь, ты, ты ты вообще опаздываешь на работу, ты не, не пунктуальный, значит, безалаберный и так далее. Это, это всегда обвинение, это вызывает желание только воевать. Достаточно. Вы говорите, я сообщение, знаешь, когда ты опаздываешь, я чувствую неуважение к себе. Когда ты поздно приходишь на собрание, вся команда понимает, что, наверное, тебе вот на них наплевать. Да? И человек, слыша эмоции других людей, без такого нападения на себя, вероятность того, что он изменит свое поведение, ну, на порядок выше. Да, типа угу. да, ему, у него возникает не чувство, знаете, желание нападать в ответ, Такое, меня задели, зацепили, значит, я сделаю ответный выпад, а э, чувство стыда, вот стыд это та штука, которая не позволяет повторять, ну, определенные вещи, которые мы делаем в своей жизни. С конфликтами разобрались, давайте теперь про мотивацию поговорим. Как на расстоянии эффективно мотивировать людей, чтобы они были продуктивными, максимально там, старались достичь плановых показателей эффективности, при том, что ну, мы, наверное, большинство присутствующих знает, что сегодня рабочие процессы не показывают таких результатов, как раньше. И, наверное, мотивации должно быть больше, чем обычно. Дайте рекомендации, как мотивировать на расстоянии достаточно сложная штука, но возможная. Все-таки дистанционная работа далеко не для всех людей. Это очень хороший, хороший способ для интровертов. Вот айтишники, большинство из айтишников, это интроверты, которым Абсолютно комфортно работать, сами в своем коконе, значит, выходят на связь один-два раза в день, но ну, такой на живую связь имеется в виду, потому что они постоянно общаются друг с другом, в, в джире могут общаться или там в, в мессенджерах. Остальным людям это сложно, остальным людям все-таки нужно живое присутствие, видеть друг друга, поэтому... Это, это, это достаточно сложная вещь, но что мы применили? Несколько инструментов. Во-первых, внедрили, ну вот в маленькой нашей команде в, лидер, в Школе развития лидеров джайл-собрание. Вначале планируем день, то 15 минут времени, ну вот классическое джайл-собрание, классическое джайл-собрание — это 15 минут, не больше, поговорить, что было вчера что планирую сегодня и что может помешать. Да? Мы сделали немножко по-другому, мы, естественно, подводим итоги но вечером уже, а, планируем, что мы будем делать, и мы ввели еще очень давно такое понятие, как золотой час. Что такое золотой час? Ой. Это время от получаса до полутора часов, когда ты занимаешься одним делом, ни на что не отвлекаясь. Это, это то, что позволило нам повысить буквально за месяц эффективность работы отдела продаж на 30 процентов. То есть сведением золотых пол, полутора часов, когда они ни на что не отвлекаясь просто звонили клиентам, значит, общались с ними, выясняли информацию о них и так далее, то есть занимались самым важным делом для себя, и нам удалось на одну треть поднять продажи за один месяц, вот представьте себе. Да? То есть это один из шикарнейших инструментов. У меня а участники... Клиента... часа был на руководителя отдела продаж или это на самоконтроле менеджера? Как контролировался этот процесс? Ну, это было еще в 2014 году. Оно было следующим образом. Я в течение двух месяцев, пока не вошло в привычку, спускался со второго этажа на первый, заходил в департамент продаж. В 9 утра я им подарил большой колокольчик, звонил и говорил, ребят, планируем. пять минут, значит, все сидели и планируем. Потом в 10 часов начинался золотой час, я тоже спускался вниз, звонил в колокольчик, значит, золотой час, ребят, они так вздыхали, потому что ну, старые привычки, знаете, желание значит, заняться привычным, понятным, оно ну, намного сильнее, намного больше хочется, чем звонить клиентам, потому что это дискомфортная вещь. Но когда ты звонишь клиентам, это, это не очень приятно, особенно в кризисе. 2014 а год, вы помните, когда ну, после Майдана это был очень сложный период, и, естественно, менеджеры искали любые отмазки для того, чтобы только бы не звонить, только бы не коммуницировать, чтобы клиенты говорили, что с ума сошли, что не видите, что в стране происходит, а вы тут со своей электротехнической продукцией. Но они выдыхали, но золотой час, полтора часа, они набирались, такое мужество, значит, звонили. Ну да, половина клиентов говорили, Вы что с ума сошли, а другая половина общалась, говорила. И у нас вместо того, чтобы там, продажи упали, у нас наоборот выросли. Вот, mm -hmm. Потрясающая такая вещь. Да, у всех весь рынок упал, значит, а у нас продажи выросли. У меня участники тренинга делились потом после внедрения золотого часа, что за один час сосредоточенные работы, когда ни на что вообще не отвлекаешься, выключаешь все мессенджеры, закрываешь все программы, они начали успевать больше, чем за весь день хаоса. То есть, час сосредоточенные работы зачастую это эквивалентно дню хаоса. Поэтому я очень рекомендую этот инструмент. Мы еще... зафиксировали, золотой час зафиксировали. Еще какие есть классные инструменты эффективно мотивировать команду в онлайне? Но принцип это 20% задач дает 20% результата. Определить 2-3 задачи, цели и заниматься ими в первую очередь. С утра не заниматься текучкой, операционкой, как мы привыкли делать. И не заходить в, в имейлы, ну, не увлекаться, потому что это автоматические задачи. Нам У нас это получается очень легко, нам очень комфортно, поэтому нам очень хочется с утра, особенно когда мы в сонном состоянии, заниматься именно этим. С утра у нас классная энергия. У подавляющего большинства людей утром кортизол, гормон стресса, он уже дает энергию, поэтому утром нужно заниматься именно важными, дискомфортными задачами. Тогда у тебя действительно будет получаться. Что еще советую? Я советую обязательно все, вот самое важное, что вы запланировали, 2-3 задачи, обязательно занести в календарь. Google календарь или какой у вас там календарь, но занесите и определите время. Потому что если просто напишите на бумаге, вероятность того, что она там и останется, на бумаге, вот это ваша задача, она очень большая. Да? Поэтому в календаре, если выскакивает, все, вы так выдыхаете, но выскочила напоминалка, в это время я должен заниматься этой задачей. Мы используем еще Trello, это камбан-доска. С камбан, принципами камбан мы познакомились в 2008 году, когда тремя руководителями поехали в Японию и смотрели, как работает Toyota, Honda, другие компании. Очень понравилось то потом уже IT тоже переняла это. Вот, и поэтому Trello — это один из таких принципов камбан наглядных. Ну и подводить итоги дня, в конце дня. Вот, вот такие рекомендации. Есть ли какие-то плюшки, мотивации за маленькие достижения? То есть есть ли у вас какие-то лайфхаки такие? Как празднуете это... маленькие победы? Да, вообще праздновать надо... Как мы празднуем? В принципе, мы периодически, вот раз в неделю, два раза в неделю, такая Zoom встреча на 15-20 минут, кофе, чай, плюшки, вот эти, да, вот эти плюшки, а у нас вот реально такие плюшечки, да, и, и давай пообщаемся, это, кстати, тоже замена вот этому живому общению, которого так не хватает, обязательно общайтесь вот, вот в, в, в таком формате. И мы общаемся, мы говорим, чего достигли, хвалим друг друга, говорим, молодец, супер, классно. Вообще, я очень советую такие плюшечки делать после золотого часа. У каждого из нас есть свои плюшечки, правда? Вот у меня одна из участников тренинга очень любила кофе и никак не могла заставить тебя делать золотой час. Когда она сказала, кофе получишь тогда, когда сделаешь золотой час, говорит, конечно, было вначале очень сложно, но вот это ощущение, что потом я выпью кофе, так хочется кофе, такой, говорит, вкусный, он же заслуженный после золотого часа. Вот этот принцип, когда ты делаешь по-настоящему важные вещи, а потом вознаграждаешь себя, он действительно, я с вами абсолютно согласен, он очень позитивный и очень эффективный а что касается навыков да? есть ли какие-то новые навыки или может быть хорошо забытые старые которые сегодня нужно прокачивать лидеру, чтобы сохранить первое, психологический баланс и второе, управлять компанией, ну скажем так, без привлечения санитаров Это сложно делать санитары должны стоять на стреме что я вижу Общаюсь сейчас с руководителями разных компаний, часто не хватает эмпатии, общения, вот буквально с двумя руководителями мы говорили, я задал вопрос, насколько часто вы общаетесь, и ну, вот раньше каждый день, сейчас где-то раз-два раза в неделю, и такая, знаете, такая пауза. Да, это как-то очень мало. Почему? Да? И, и они сами себе ответили, что мы сами в каком-то таком негативном состоянии, поэтому ну, решили как-то сократить это количество контактов. Ну и когда мы проговорили, стало понятно, что это очень важный момент. Общаться с командой. Понятие эмпатия, умение чувствовать других людей, чувствовать их эмоции, сопереживание. Но, как ни странно, одновременно с этим должна быть еще жесткость. Вот эти вроде как антагонисты, знаете, сопереживание и жесткость, это две стороны одной медали. Я все-таки советую не уходить вообще в отношения, ну, не становиться психотерапевтом. Кстати, психотерапевт один из очень хороших способов того, чтобы привести людей в ресурсное состояние. Сейчас психотерапевты спокойно работают по скайпу, по зуму, стоит недорого, и люди, люди намного дороже. Например, моя знакомая психотерапевт очень, очень хорошего уровня, Она у нее час стоит 500 гривен, и, и человеку нужно ну, 2-3-4 встречи для того, чтобы как-то прийти в нормальное ресурсное состояние. Я думаю, что люди стоят намного дороже, чем те 2000 гривен, например, которые вы заплатите даже, даже заплатите за них, для того, чтобы их привести в это состояние. Нужно работать с психотерапевтами, и психологами, если... Если у человека состояние депрессии, апатии, ну то есть какая-то такая острая фаза. Если не очень острая, лидер, в принципе, может справиться сам, задавать вопросы, общаться, как у тебя, что у тебя, расскажи, какое там состояние и так далее. Mm -hmm. Потом я читал интересные исследования, что э, в первую очередь в этот кризис выживут команды, к, э, компании с хорошей корпоративной культурой, с высокой лояльностью людей, э, и это тот, как наша компания, да, которая в 2008 году, когда я думал, что все, мы банкрот, и уже ничего нельзя сделать, а, у меня не то, что ключ, из ключевых людей никто не ушел, а у меня, я, причем в течение трех лет, да, у меня топ-менеджеры пришли, сказали, Вачик Домлетович, мы готовы взять намного больше на себя, а, мы, мы готовы брать ответственность, ну только передайте, только доверьтесь. И я им доверился, и ни секунды об этом не жалею, потому что они сейчас замечательно управляют, Компании. Вот команда, культура, это тоже создание вот такой культуры, это тоже очень важная вещь. И, как, как ни странно, такой интересный навык, как Storytelling, с одним из э, руководителей компании, которому пришлось расстаться с токсичным человеком, но это был один из ключевых людей, который был с момента основания, и это очень негативно воздействовало на других людей. И мы с ним... И он, и он мне рассказал эту ситуацию, сказал, я сегодня буду общаться с командой и, значит, и, им объясню, в чем причина и так далее. Я попросил, чтобы он мне рассказал. Бы. Но он рассказал, это вышло очень как-то скучно, банально, не цепляюще, вообще и неубедительно. И мы с ним в течение ну, минут 30-40 проговаривали историю, ну, реальную, то есть мы ничего не придумали. Но вот он он... он Рассказал мне в конце концов, вот в конце вот этих третий минут, он рассказал такую историю, которую он собирался уже вечером рассказывать, как он создал компанию, как он мечтал, что она станет действительно очень интересной, и крутой, этот человек был рядом, этот человек в тяжелый момент времени, тоже его поддержал два года назад, и он ему начал позволять слишком многое, это и... Это, это моя ответственность. Ну, я как от третьего лица, да, такая, э, от его лица. Это моя ответственность была. Я ему начал позволять слишком много, И теперь я понимаю, что это была моя ошибка. Я понимаю, что я его расслабил, и он начал допускать то, что не, ну, не позволено никому. И в конце концов сейчас он вообще перешел в любую, ну, всякую грань. Ну, такая была очень интересная история, очень классно рассказана в конце. Я сказал, все здорово, классно, <смех> ну, точно сработает. Это умение говорить не сухими какими фразами через истории, метафоры. Вот, вот это важная вещь, вот это включает. То есть достучаться до эмоций людей. Ну, это, это на самом деле один из тех навыков, который очень важен был и до, до кризиса, до последние кризиса, лет. Сейчас он только усилился и обострился. Да, да, да, его развивать. Да, я бы посоветовал бы изучать нейрофизиологию, читать такие книги, как «Гормоны счастья», Лоуретта, Брейнинг, мозг инструкция по применению Дэвид Рок, который дает понимание, почему мы переходим в эмоциональное состояние, почему значит, для нас так важен статус, что происходит, когда мы в негативе. Там очень, очень хорошие ответы на эти вопросы. К слову про счастье, так как ты гуру счастья, скажи, пожалуйста, вот в свете вот этих неизбежных изменений, напряжений, стрессов, волнений, как вернуть себе состояние счастья с помощью чего? Вот, собственно, да. И как, как вернуть его? Я не думаю, что сейчас, ну вот, возможно как-то массово это и, наверное, не такой цели. Все-таки в момент кризиса цель стоит выжить. Ну так фигурально, понятно, что ну понятно, что все может быть и особенно с учетом того же вируса. Uh, но uh, все-таки ну, выжить больше в, в, в плане выплыть из этой ситуации. Поэтому говорить о том, что там, быть, быть счастливым может даже, может очень даже, мне кажется, раздражать. Поэтому тут я был бы в этом плане осторожным. Я бы сказал бы, те, просто еще поделился пару инструментов, которые позволят управлять собой, и действительно чувствовать себя намного лучше, намного сбалансированнее, находить классные решения. Но самый лучший инструмент, который был у меня в жизни, который помог мне в кризис 2008 года, и я с этого начал, это медитация. Я начал медитировать, у меня очень тревожный ум, у меня очень много энергии, которую я не могу управлять, и медитация позволила мне научиться управлять своей энергией, научиться направлять его в правильное русло. Еще один очень хороший, ну, второй у меня стоит номер два после медитации, это спорт обязательно сейчас заниматься спортом есть огромное количество приложений которые позволяют просто на гимнастическом коврике в квартире прокачивать вообще все мышцы все, все тело абсолютно я кстати говоря уже лет пять не хожу в спортзал, я занимаюсь дома я занимаюсь через 7 минутную зарядку которая является самым популярным приложением, более 100 миллионов скачиваний и я очень здорово и накачался и чувствую себя очень классно благодаря вот, вот этому комплексу что бы я еще посоветовал бы? Да, даже не, не только я. Я советую, но вот мне очень понравилось, сегодня утром, я когда делала зарядку, разминку, зарядку, я утром смотрю тедовские ролики. TED, ну, если кто-то не знает, то, пожалуйста, наберите на английском. Здесь, конечно, знают все. Да, надеюсь. Ну, супер. Ну, значит, у вас классная аудитория. И я смотрел Тедовский, но сегодня я посмотрел интервью Федорова с миллиардером из Казахстана, Маргуланом Сейсенбарем. Потрясающая личность, реально потрясающая, мне очень-очень впечатлило. И ну, почему еще? Потому что очень, очень в резонансе мы с ним. То есть вот, мой, мои принципы, его принципы очень совпадают. И он как раз советовал... Сказал, что каждое утро с 9 до 10 я беру блокнотик и начинаю записывать все, что меня беспокоит, все мои страхи, волнения и так далее. И так далее. Потому что когда ты переносишь на бумагу, они из тебя уходят. Ну, то есть они вот, вот переходят на бумагу, и ты таким образом сливаешь очень много такого негатива. И особенно сейчас, это, это очень хорошая рекомендация, это называется дневник эмоций, когда вы абсолютно честно, откровенно записываете, что у вас происходит, какие эмоции вы испытываете, чего вы боитесь. И при этом, вот, знаете, быть честным, быть честным в... В отношении самого себя, потому что мы не только обманываем других, мы не только пытаемся показаться таким да, красивым в глазах у других людей, но и в отношении себя тоже самого. Поэтому напишите, выплесните, признайтесь в том, что да, я боюсь, что я могу за, я так и сделаю, да, так, да, у меня есть страх, что я могу заболеть, да, там... В, в моем возрасте уже там, за полвека то да, я уже в определенной группе риска. А да, что я могу сделать? Ну и вот когда я записал, я там себя ответил на вопросы, как я могу мини минимизировать эти риски. Да? И да, я это использую, поэтому дневники эмоций, дневники благодарности, это тоже очень хороший инструмент. Поэтому медитация, спорт, дневники эмоций, дневники благодарности, классные реально работающие инструменты, очень совет. Кстати, вот у меня один знакомый буквально вчера написал в Фейсбуке, говорит, сегодня успокаивал друга, который мне сказал, что у меня осталось последних 500 тысяч долларов. Собственно, есть люди, которые точно так же переживают, у которых осталось последние там десятки тысяч гривен до зарплаты. Есть ли какие-то решения, чтобы вот этот градус тревожности снизить? Или ну, все-таки все равно его нужно пережить и как бы, и попереживать по этому поводу? Ну, я знаю, что есть люди, у которых уже закончились запасы, у которых вообще не было запасов. Поэтому тут, тут вопрос не, не сколько долларов и даже не сколько гривен. Иногда, что вот чем кормить семью? А, нет, это, конечно, сложная ситуация. Здесь а, вот вот какие-то рекомендации очень сложно давать человеку, но, но в любом случае в такой ситуации активизируется какая-то внутренняя энергия человека. Потому что человек понимает, что вопрос выживания, вопрос ну, там, еды, вопрос там, семьи и так далее, и он начинает действовать во многих направлениях. Но вот давать какие-то... Ну, в принципе, я уже рекомендации дал, я бы сказал бы так, максимально пробовать, не стесняться, не переживать, не думать о том, что подумают другие, спрашивать, задавать вопросы, родственников спрашивать, знакомых, а как ты вот это делаешь, а можешь ли ты мне здесь помочь, мне нужна здесь поддержка, помощь и так далее. Мы очень боимся тоже отказа. И... Когда мы это делаем с соответствующим выражением лица, где вот написано, что мне сейчас откажут, мне точно скажут нет, но вероятность того, что скажут нет, очень высокая. Поэтому чем больше вы умеете управлять эмоциями, в более спокойном состоянии вы говорите человеку, зачем вам это нужно, и когда вы там, с ним рассчитаетесь, вернете, тем вероятность больше, что вам помогут пережить вот этот острый период. Поэтому в этот острый период, ну, как-то, я много, кстати, рекомендаций давал, писал посты еще даже до наступления карантина задолго до наступления, за пару недель я уже написал, что продайте вообще все, что вам не нужно. Пока есть деньги в OLX, выставьте, ну, посмотрите, сделайте какой-то анализ. Там много было рекомендаций. Вот, вот один из способов, что действительно избавиться от того, что вам не нужно. Жить как-то попроще. Самое главное перестать настолько ценить статус, перестать переживать из-за того, что о вас подумают как-то плохо. Вот сейчас я у меня один знакомый, который в 2007 году очень хотели такие ну, ребята статусные, ну, как такие, ну, такие очень далекие знакомые, вот они купили Porsche и заливали по 5 литров бензина, ну, потому что у них все деньги уходили на выплату кредитов, и когда грянул кризис, у них вообще ничего не осталось, они, они продали его, они даже не закрыли эту часть долга, которая была, то есть они попали в очень большую ловушку оно не нужно, я тоже был очень зависим от, от этих статусных вещей, я от этого избавился, это сделало меня очень счастливым человеком, поэтому я сейчас максимально спокойный, знаете, что интересно, в карантин нужно намного меньше денег, я это понял, вот намного меньше, как-то я даже вот какие-то ресурсы уже сейчас по максимуму направляю вот, в компанию, на какие-то благотворительные цели, ну, потому что я понимаю, что мне много не нужно, дома все у меня есть, значит, и поэтому, поэтому я, я так Я живу просто, и в этом кайф То есть это как раз одна из привычек, которую мы можем выработать в самоизоляции, это привычка жить просто. Да. да. А, у меня сейчас будет последний к вам вопрос от нашего партнера, а, издания о современном бизнесе и инновации «Проман». Антикризисный лидер. Какой он и какими особенными качествами должен он обладать? Какими? Ну, по-моему, мы этот вопрос немножко так вроде затронули, как мне кажется. То есть мы говорили об эмпатии, об умении быть одновременно и сочувствующим, и жестким. И такие вещи, как storytelling, и понимание. Ну, самое главное, давайте, ладно, самое главное, это то, что было важно и раньше, и тем более сейчас, и об этом я достаточно много сказал, это умение управлять эмоциями. Это так называемый эмоциональный интеллект. Это наука, которая на сегодня очень, очень активно развивается, и мы как раз это, это даем. Понимание себя, управление собой, понимание других, воздействие на других. Четыре вот таких составляющих. И это огромная часть просто, с кучей нюансов, с кучей всяких областей. И именно управление эмоциями делает нас успешными и счастливыми людьми. Поэтому я бы сказал бы, что изучать именно эмоциональный интеллект, и туда входит нейрофизиология, туда входит психология, туда входят и философские вопросы, вопросы зачем я пришел в этот мир, какая у меня миссия, какую пользу я создаю. Поэтому, но, но это, мне кажется, это вообще такая, такая огромная тема, что я бы вообще отдельно об этом поговорил. Я просто вижу, что тут есть еще один вопрос. И мы же обещали еще на... Мы сказали, что вопросы будут от участников. И... Да, от участников. Пошли. Собственно, вот комментарий от Людмилы Севрюк, это CEO и собственник компании Бракант. в комментарии, что как замечательно слышать, спокойный и очень интересный рассказ счастливого человека. Спасибо вам за это. И вопрос от Яны. Какая машина у вас и у вашей супруги? Значит, я в 2013 году продал свой автомобиль у меня был ну, последний автомобиль был Volkswagen Phaeton Но ну, это машина представительского класса я его купил тоже с точки зрения статуса потом когда понял что мне это все не нужно это был 2013 год был для меня такой переломный я продал сделал эксперимент два месяца без машины И мне очень понравилось но да, это не означает, что я хожу совсем пешком, хотя я купил рюкзак, я много хожу пешком, я, ну, вот 10 тысяч, 10 тысяч а, шагов, sorry, <laughs> 5 7 километров, точно я прохожу день, а, если что, догоняю дома на орбитреке, на тренажере, если вдруг не хватает, но, но, в принципе, хватало до, а сейчас тоже, кстати говоря, много гуляем с женой, к вот вышли погулять, сейчас вечером собака собакой выйдем погуляем в компании есть автомобиль. Раньше это была Mazda 3, совсем не статусный автомобиль, но она была просто неудобная, не потому что это не статусная, но сейчас мы купили Camry. Могли бы купить Lexus спокойно, да, там какой-то крутой навороченный, или там у меня много было очень классных автомобилей, BMW были, Mercedes и Lexus, но ну, я знаю, я, я раньше очень любил это. То есть, там... не в да? Я в какой-то момент времени понял, что мне это не нужно. Я, я, я начал экономить энергию очень сильно. В пробках, не стоишь в пробках, не нервничаешь, сидишь сзади, медитируешь, работаешь и ходишь пешком. То есть я выхожу за полтора дня до офиса, хожу пешком. Да? Но ну, супруги RAV4, Toyota RAV4, замечательный автомобиль, ему уже много лет он не, не портится, то это делает неубиваемый автомобиль, поэтому мы пока его не меняем. Смысла пока не видит. Mm -hmm. вот. И подскажите, пожалуйста, есть ли тренинги по эмоциональному интеллекту? Не чисто по инвазиальному интеллекту, но практически 80% от того, что мы даем. Это то, что входит обычно в тренинги по эмоциональному интеллекту. Мы делаем следующим образом, проводим диагностику и после этого предлагаем э, тот продукт, который подойдет компании, если я понимаю, что в этом есть у меня экспертиза, если будем полезны. Если нет, в принципе, так и говорим, рекомендуем других тренеров, которые могут это, это дать на хорошем уровне. Вот ответ тоже на вопрос. На два вопроса я ответил. А как сейчас построены продажи по тренинговым продуктам вашей компании в этот период, когда многие компании не знают, выживут ли завтра? Да, ну, они, они по, по тренингам... А, по тренингам, сори. У меня же компания электротехническая, я сразу, знаете, думаю, кабель, электротехника, светотехника, по продуктам. У меня пошло немножко в другом направлении. По тренингам продуктов. Вы знаете, я вообще мечтал об этом времени. У меня в прошлом году было 200 мероприятий за год. Это колоссальная нагрузка просто. Ну, мы ввязались в три очень крупных проекта, включая Министерство экономики, были три, две еще очень большие компании. И у меня было такое желание, когда же я могу остановиться и немножко переосмыслить и сделать что-то другое. Действительно, этот период мы сейчас используем... Сейчас э, запросов не так много, хотя уже пошли на онлайн-тренинги. Онлайн-тренинги по продажам, онлайн-тренинги по лидерству, онлайн-тренинги по выгоранию, онлайн-тренинги по энергии, по тайм-менеджменту. Но мы э, вот сегодняшнюю вот, вот паузу используем для того, чтобы записать, наконец-то приступить к онлайн-курсам. И у нас уже есть договоренность с Иваном Примаченко, моим очень хорошим знакомым, который создатель Прометеуса, самой большой платформы, где миллион двести тысяч человек, и они сейчас запускают ну, коммерческие курсы для бизнеса, и мы будем с ними вместе снимать ну, два-три два, курса именно онлайн-продукта с, с поддержкой. То есть там будут этапы с поддержкой, с заданиями, с результатами, с отслеживанием. То есть это будет, это не просто вот наговорил и все, а это действительно очень такой вот, вот серьезный, серьезный кусок и очень-очень полезная вещь. Вот, Светлана, вам спасибо, замечательные, классные вопросы. <laughs> спасибо. Да, на самом деле, Вачи, я хочу поблагодарить вас, потому что я считаю, что у нас сегодня такой спокойный, умиротворенный эфир, вот прямо пятничный интеллектуальный ужин состоялся в компании с вами. Огромное спасибо. Друзья, я хочу напомнить, что мы встретимся с Вачи на бизнес-конференции People Management 8 27 мая. Он будет у нас в конференц вместе с медийной группой, которая будет снимать все события. А вы сможете наблюдать за нами по ту сторону экрана, получать инсайты, энергию и презентацию ВАЧа вместе с классными рекомендациями, которые помогут нам сохранить состояние спокойствия, счастья и радости даже в этом сложном периоде. Спасибо, друзья. Помните, это тоже пройдет, как говорят. И это пройдет. Друзья, отличной пятницы, классных вам выходных и до встречи на новых эфирах People Management Live Talk. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Да. Всем пока.